Хотя кажется, что это было всего лишь ну, год назад, чуть больше года, но на самом деле очень много воды уже с тех пор утекло, очень много эфиров было, и я правда очень рада, если бы сегодня вот были участниками все те, кто попали в первый эфир, вот Ильнур сегодня уже его видела с камерой, замечательно, он был в первом эфире, вот. И еще есть несколько членов нашей команды, которые тоже были там в первом эфире. Да, некоторые были буквально несколько секунд. Ну и не секунд. И, и по-разному было. Кто собирается в Турцию в июне месяца? Вот так вот. Сразу. Вопрос, вопрос на засыпку. Кто едет отдыхать? Владислав Владислава Что там... Возиться конкретно. Видно у кого что на уме, да? Сразу просто. Раз, и понятно. Очень, Оля, очень даже правильный ум. А что там, где пальмы и чистый воздух? Вот. И теплое море. Все, поехали. Владислав, можно с вами созвониться? У меня... Вы мне обещали помочь, и, и это самое. Ну, мне, мне, мне надо, чтобы кто-то показал, как в зуме, в зуме проводить конференции. То есть конференции я, я научился, а как файлы заоружать, видео, вот это мне надо. -то. это не к Владу вопрос. Влад этого тоже не умеет. Олег, я по секрету я вам так, я так я. выдам сегодня а, все боже! его секреты. <свят> Он за этот период своего собственного вебинара не провел ни одного. <свят> Он был только союзником, участником, партнером. <свят> вот так было. Тоже отлично, да. А -а -а. <свят> да. Ну что, мы начинаем наши праздничные а, сотые вообще посиделки. Сегодня... Вообще такая легкая атмосфера, мы очень хотим э, пообщаться с вами просто, как на празднике. Приготовила тоже, видите, бокал с вином, э, и я буду рада, если вы присоединитесь, просто такая неформальная, да, вот посиделка. Присоединяюсь. Вот, так что про бокалы, Таня, не просто говорили, да, мы на самом деле предлагаем немного расслабиться и вообще. Всех с первым днем лета, представляете, с первым днем лета, правда, не у всех оно прям летнее, но зато мы входим в лето, да, 21 -го года, и это тоже классно. Сегодня хотим вообще вот поговорить с вами о том, почему мы начали посиделки, да, вот что нас побудило. Будем рады, если вы поделитесь какими-то вашими инсайтами, что для вас сегодня этот проект, потому что ну, для меня он очень важный, я очень рада, что он есть, поэтому 100 эфиров мы вместе с вами, да, вот Оля тоже очень любит их, и я очень-очень благодарна тебе, дорогая, что ты а, согласилась, да, вот мы их проводим вместе, и это так классно. Уже поддерживает девочки Наша коллаборация дала хороший толчок, я считаю. Действительно, этот период он прошел гораздо лучше, чем мог бы пройти. Это правда, вот мое искреннее убеждение, потому что еще осенью, да, прошлого позапрошлого уже года мы впервые начали вообще обсуждать возможность создания прямых эфиров но не были еще на тот момент готовы ни технически, ни морально, вот сразу со старта. Поэтому декабрь 2019 декабрь -го года да, да. был, был тренинг, такой шикарный тренинг в Одессе с Игорем Не зови мы поехали большой командой, несколько дней в Одессе, мы там все вместе обучались, общались. Действительно такое было хорошее мероприятие, событие. И был очень хороший такой тренинг для того, чтобы побороть какие-то свои страхи. И я хочу поделиться своим осознанием после этого тренинга. Я на тот момент провела уже, даже не посчитаю, сколько тренингов, презентаций, в общем, таких мероприятий, где я была ведущей и выступала там на сцене, и не на сцене, в зале, неважно. Но вот надо было за несколько минут представить человека на этом тренинге. Волнение было настолько сильное, я не могла говорить. И вот у меня была такая пауза в моей в речи, в моем выступлении. И так как там присутствовало, наверное, человек 30, да, у нас было тогда всех херсон ну, наверное, да, Даже, наверное, больше, до да, 30. И э, я... Была очень удивлена тем, что многие после моего этого выступления, такого волнительного, подошли и сказали, «Мы наконец-то увидели, что ты также волнуешься, а только так мы думаем, что только мы волнуемся, а у тебя это так было как бы гладко». Никто не подозревал, что это тоже была определенная там, борьба, усилия какие-то, насыпаешь на свои какие-то да, страхи. И так далее. Ты вышел по ауди... перед аудиторией и говоришь. И всем казалось, что это было так легко и свободно, поэтому я помню и глаза, и действительно комментарии этого выступления. И после этого мы вернулись к Лавне и приняли уже четкое решение стартовать. Стартовать с вебинарами, стартовать уже в эфир. И в февраль месяц у нас состоялся первый старт. И я очень благодарна нашей команде из Уфы, семье, которая так здорово нас поддержала, Зиля и Алексей, если вы сегодня с нами, я помню, как мы начинали, как мы очень вместе, как бы, да, ваша поддержка на тот момент, мы проводили вебинары два раза в день, был дневной выпуск и вечерний, и почти каждый день у нас был какой-то эфир, Добавьте к этому еще работу в офисе, да, потому что в офис работал, такой жил очень такой активной, насыщенной жизнью. Каждый день были презентации, тренинги, команда подходила. И еще кто помнит, стартовал марафон 260. Это тоже был февраль этого же года. Февраль был настолько знаменателен во всех пунктах. Мы когда смотрели эфир, вот сейчас Клавдия, да, покажет, поделишься своими впечатлениями, покажешь. Мы сказали, что что мы так плохо выглядели в прошлом году, это была общая реакция на этот первый эфир, как мы выглядели на посиделках, но сейчас вы сами сможете это все увидеть воочию, да, и сделать свои какие-то выводы, анализ. Да, сегодня мы покажем некоторые кадры из первого тоже эфира, но я тоже хочу сказать, что мы вот прямо интуитивно, не знаю, как-то очень хотелось, Помним проводить вебинары, и я прям постоянно такая мысль, вебинара, вебинара, вебинара. хотя честно скажу, было вот правда страшно, и если вот кто-то думает, что вебинары проводить не страшно, да, вот страшно, но самое интересное, что постепенно тебе уже вот не страшно, когда, правда, непонятно, но когда начинаешь уже их делать, то понимаешь, что оказывается, и вы знаете, самое важное вот, мы очень благодарны публике, потому что ваши отзывы, ваши вот, э, то, что для вас это полезно, да, вот, и ценно, для нас это было очень важно, потому что в тот момент э, было много-много звонков. Каких звонков? Э, таких звонков, когда ты в офисе пришел, все рассказал, а потом тебе звонят из других городов, из других стран и задают ровно те же вопросы, которые ты каждый день отвечаешь в офисе. И можно было просто, хотелось, чтобы была какая-то пластинка, да, которая говорила вместе тебя. И на самом деле мы понимали, что это вебинары. Поэтому мы запустили вебинары для того, чтобы доносить вот эту идею. Потом сюда же мы присоединили школы. Они тоже первыми стартовали перед посиделками. Вот когда начался карантин. Я поняла, что людям на самом деле всех закрыли дома, да, вот при том первый карантин, если вы помните, был очень строгий, и у многих была паника. Паника в общении, паника в том, что нельзя было пойти в офис, еще что-то, да, вот и я поняла, что очень важно объединять людей в этот момент. Тоже вот мы с Оле сидели, думали, что, что, что. И вот родился такой, такая идея, родилась в том, что важно сделать вот такие живые встречи, где каждый может что-то сказать. То есть каждый может задать вопрос, появиться в эфире. Ведь вы тоже сейчас вместе с нами преодолели страх камеры. да, И э, страх того, что вас кто-то увидит, кто-то услышит. И даже если проводить уже живые встречи, я думаю, что для многих из вас уже это более привычно, потому что в первую очередь, когда смотришь на себя в камеру, ты себя не узнаешь, а потом, когда слушаешь видео, ты вообще себя не узнаешь, просто не узнаешь, и так, это кто? Но именно вот когда мы это делаем постоянно и в такой легкой форме, ну вот этот эффект привыкания, да, но в то же самое время очень хотелось, чтобы люди, заходя на такие вебинары, чувствовали себя, ну как будто дома сели за на диванчике, да, вот и за чашечкой кофе, чая, вот просто общаемся, э, такое деловые, э, личные какие-то вещи, да, вот своими какими-то инсайтами, мыслями, осознаниями, разными такими моментами. Именно в этом была э, главная цель посиделок, чтобы это было в открытом пространстве, в дружелюбном пространстве. И вот мы сейчас, когда смотрим на ваши лица, мы, мы очень вам благодарны, потому что... Вы, мы все, да, вот являемся частью посиделок, и каждый из нас вот создает их, вот это тоже очень важно. Самое классное, это то, что хотелось, и еще я надеюсь, что это будет, вы можете создавать такие же посиделки со своей командой, и строить ее не только в своем городе, да, вот, а в любом городе, в любой стране главное, чтобы вы понимали язык, на котором вы вещаете, и те люди, которые с вами, и тогда можно вот проводить такие же, то есть мы хотели, чтобы посиделки были примером, да? вот примером для того, чтобы можно было это дублицировать, то есть повторять, и для каждого из вас это был бы классный инструмент для своей команды. Хотя в начале вот посиделки задумывались как формат для команды, но постепенно, и мы тоже, это, тоже очень благодарны, что многие из партнеров сообщества Everreach присоединились, и для вас это тоже стало определенным важным моментом, и мы каждого из вас рады приветствовать здесь, благодарны тоже, потому что очень-очень важно, первыми присоединились марафонцы, тоже вот правда шикарно. Я помню свой шок, когда я в эфире проводила вебинар, это был вот где-то еще, только начинались посиделки, и мы планировали какой-то график, и я задала вопрос, удобно ли вообще это время, и когда услышала в ответ, нет, неудобно, потому что мы живем в разных часовых поясах, и у меня была глубокая пауза. Что значит в разных час? А вы вообще откуда? И оказалось, что конкретно уже было на тот момент несколько стран. И надо было учитывать вот этот плюс, сколько-то часов, да, особенно когда 3-4. У кого-то плюс, у кого-то минус, да. И, и вот я думаю, о. Так мы не готовились, вот честно. Когда мы в Херсоне обсуждали этот вопрос, мы не думали, что это будет какой-то международный формат. Оказалось, да, он есть. Да, друзья, хочу показать вам, вы знаете, есть даже у нас партнер, который говорит, я была на первых посиделках, и затем она начала приходить, наверное, где-то на 83-й посиделке и, ну, она говорит, что это большая разница. Мы, знаете, вот вначале, наверное, ее не чувствовали, может быть, и сейчас нет, но когда мы с Олей сейчас посмотрели первое, я пролистала некоторые предыдущие, ну, э, немного странно. Смотреть. Но мы хотим показать вам, как же проходили первое, и они проходили еще тогда не в вебинарной комнате, а в конференц-комнате, и те, кто будут планировать в дальнейшем Хочу просто порекомендовать, если вы в дальнейшем начинаете с конференц-комнат, но постепенно переходите, если вы будете переходить уже в такой рабочий формат, все-таки рекомендуем вебинарные комнаты. Они дают шире возможности. Вот, ну, немножечко об этом, да. Сейчас мы обещаем, например, тоже в вебинарной комнате. Окей. Итак, маленькие такие экскурс в прошлое. Сейчас, чтобы был совместный звук часть экрана Миндочку. вот это самое начало первых чуть-чуть маленький отрывочек сегодня последний день промоушена, промоушена даже вот это, акции которые уже со следующего дня это было 31 августа 1900, ой, 2017 год. И вот я пришла действительно уже со следующего месяца, стало уже 80 тысяч. Да, вот, кстати, о том, что было за тема на первых посиделках, да, вот очень хотелось. Мы думали, что же рассказать, и на первых посиделках люди рассказывали о том, как они сюда пришли. Что знакомство, побудило? Да, Было знакомство. Было знакомство да, вот с первыми людьми, кто пришел, и люди рассказывали, как они пришли. Фонд тогда назывался Найми, да, сейчас уже называется его РИЧ. Что побудило? И я рекомендую, кому будет интересно, переслушать эту запись. Посиделки Нэми, Первая встреча. Вот, Ну, просто, возможно, для того, чтобы услышать тоже, почему же люди сюда пришли, и как это изменило их жизнь. А, это вот я на первых посиделках, я Оле спрашивала, почему я такая замученная. Это я сейчас такая веселая. А, ну, вот, как раз марафон, да, куча вебинаров марафон. То вся... а почему зашли в программу Крипто Юнит, или почему сегодня еще? Вот задавала вопрос, да, вот как раз Ну, Во-первых, во мне вообще э Анатолий Эдуардович Юницкий, его вот этот проект, его идеи, вообще все понравилось, нравится мне. и... Хавратов Почему? Потому что он очень, очень молодец, что спасибо ему, что за это время, пока наш Skyway даст нам дивиденды, что он вот это криптоюниты, да, программу... Видите? Дальше. Так, у нас Галина с Польши. Урия заходит, сейчас завожу Урию. Она все на Кто-то, наверное, сказал, что... Супер. Дальше, на первых посиделках но ну, это те, которые выступали, не все выступали, сейчас покажите семью или Бога. Вот так вот выглядела Оля, Тоже, да, вот рядом сейчас покажу. Влада. Что это было, называется? Да, и э, тоже э, любимая мной очень сильная семья из э, Уфы: э, Зиля, Алексей, Айлин и Флюр. Для нас я рассматривала эту возможность семья, как семья, да, вот семейный вход они рассказывали о том, как они зашли, э, как они, как это объединило их семью, как изменило их семью. И я очень-очень тоже благодарна этой э, семье. Сегодня. Здесь большое количество партнеров именно. Ильдорф, вот и, вот, вот сегодня есть. улыбающийся, сейчас покажу. Так, где-то такая улыбка прям была, смотрела. Так. Супер, вот рассказывает что-то. Возможно, у меня, скажу, так, появились, у меня появились деньги, но... Появились деньги, и как они появились, так они исчезли. Так. А, да. это рассказываю о том, почему да, пришел, да? Вот. Без знаний, без ничего, кучу, поддерживал, это было, конечно, трэш. Видите, несмотря не на то, что на заднем я фоне я дети, глотил. да, вот тоже все такой домашней карантинной обстановке присутствовали на этом вебинаре. И это первый вот эфир у нас состоялся 29 марта 2020 года. За это время прошло огромное количество разных тем. И я буду благодарна, если вы поделитесь, какие темы для вас были важны, вот, или что было для вас важно на... В посиделках что для вас было, какие открытия, почему вы сегодня с нами, или почему вы приходите на посиделки или слушаете их в эфире? Поделитесь, пожалуйста. Можно я? Да, Газель. Добрый вечер всем. Посиделки для меня это часть моей жизни. Это источник огромного общения с партнерами, с теми, кто находится в эфире. Хочу сказать, что всегда испытывала положительные эмоции от встреч, получала новые знания, получала новую информацию о жизни компании и вообще о том, что происходит в мире. Это и общение с партнерами. И вспоминая первые дни посиделок, мне это помнится, вы сегодня это подчеркнули, Конечно, я испытывала страх, страх выхода э, в эфир, страх камеры, страх показаться. И, конечно же, я как человек любознательный, я очень люблю задавать вопросы, и мне было приятно, когда мне партнеры говорили: Гузель, вот ты задала именно тот вопрос, который меня так волновал. И я сегодня на посиделках получила ответ исчерпывающий, мне стало все понятно и все ясно. А мне это приятно слышать. Оказывается, не только меня волнуют те вопросы, которые задаю, они волнуют многих. И, конечно, я очень благодарна вам, Клавдия и Ольга, за ту информацию, которую вы нам несете, за ваш труд, за ваше терпение, за то, что вы всегда готовы дать ответ на любой вопрос. Вам, конечно, кажется, что мы это знаем, мы это понимаем. Вы легко разбираетесь сами во многих вопросах. Может быть, и эти вопросы, которые мы задаем, вам иногда кажутся какими-то странными. Но для нас это знание, для нас это опыт. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы и дальше наши встречи продолжались, чтобы мы встречались, чтобы мы получали новую информацию, чтобы мы делились опытом. Ну и желаю вам удачи каждому в нашем общем деле, в нашем общем бизнесе. Благодарю за то, что вы есть в моей жизни. Очень благодарим, Гузель. Да. На самом деле нам не кажется странными ваши вопросы. Мы понимаем, что каждый воспринимает, наверное, вот информацию по-разному, и э, поэтому где-то иногда хватает времени на полную картину мира, где-то нет, и поэтому вот и был задуман э, формат посиделок для того, чтобы слышать вас, да, и иметь возможность понимать, как вы это понимаете, и где-то э, обмениваться опытом обязательным, потому что вот именно вот в таком сообществе да, мы можем слышать друг друга, Получать, задавать вопросы, получать ответы, и видеть картину того, что происходит в мире и как развивается наша компания значительно лучше. Конечно, мы благодарим за те вопросы, которые вы задаете, каждый из вас, потому что тогда мы видим, а что же вас интересует. Да? Вот, или Мы всегда спрашивали: мы вначале думали, какие же вам темы вообще рассказывать. О чем говорите, Ну, на самом деле, вы знаете, у нас разные темы бывают, но вот одна из самых ключевых – это вопросы и ответы. И хочу сразу сказать, что вот у нас топ-первые посиделки. Вы можете подготовить ваши любые вопросы, да, вот, и мы их сделаем в таком тоже именно диалоге. Благодарю, ри видите, вы у нас сегодня стали такой звездой. Вот ты на первом и, и на сотом, значит, будете и на тысячный. Вот, рада вас приветствовать. Выходите к нам камерой. И хочу сказать, что следующей посиделка у нас обязательно будут вопрос-ответ, вы можете их подготовить. У нас есть еще несколько продуманных, интересных тем для вас, но при этом обязательно, конечно, и вот этот вот интерактив, когда мы знаем, что погон вопросов, да, и маленькая тележка, и конечно, мы тоже любим их с вами э, рассматривать, да, вот с разных сторон, то есть это тоже не, не то, чтобы отвечать, да, вот, а рассматривать больше с разных сторон, и тогда у всех картины мира шире, в том числе и у нас. Я так. тоже хочу выразить благодарность Гюзель, потому что вот именно ваш подход такой, вы не успокаиваетесь, пока не поймете этот ответ, который прозвучал. И получается, что несколько разных ответов дается, и такой, и такой, и такой, а вы такая молодец, мне непонятно, вот, вот в этом хочу прям отдельную благодарность и похвалить за это, вот, вот будет оставайтесь в этом пункте прям такой, вот пока не поймете, задавайте вопрос, очень часто люди стесняются, ну не знаю почему, может быть там разные причины да, в этом, но стесняясь, не озвучивая вопрос, ты никогда не получишь ответ, Благодаря вашей такой, да, в этом пункте настойчивости на разные категории людей мы даем разные варианты ответов, и в итоге точно что-то понятнее становится, и это здорово, поэтому вам отдельная благодарность. Да, друзья, поделитесь, пожалуйста, еще вот на каких посиделках вы к нам присоединились? что для вас было важно, да, Ильна Урочин, да, тебя видеть. Можно я? Здравствуйте всем. Вы знаете, я хотела хочу огромную благодарность вас, Клавдия, потому что, вы знаете, вы меня научили сидеть в сети, скажем так, вот, вот так на камеру разговаривать, это, это просто для меня, конечно, это супер-супер-супер, и потому что я вот оттачиваю вот эти навыки с вами вот на этих сиделках и ну, в... Вот э, сейчас я так легко, легко э, сижу на посиделках, общаюсь с людьми. И мне очень приятно то, что, знаете, меня всегда вдохновляло то, что, знаете, посиделки с разных стран. Я вот с женой делюсь, вот там с таких стран. Они там такой рассказ, Я такой, о, ну, то есть, ладно, приятно, что вот объединяете людей с разных стран. И очень приятно э, вот, э, общаться с таким количеством э, людей. И, вы знаете, э, над, вот э, как бы... На одной из посиделок я тоже помню, что вот когда на блокчейн все вышло, и э, я помню, что вот, э, Ольга мне говорит э, то, что вот я не поставил там на стейкинг, и я начал ценить время, скажем так, то что ты упускал. Вот, э, я получается пару там посиделок пропустил, что-то одну там встречу пропустил и там только на следующую зашел. И э, дни прошли и возможности, то есть Ольга говорит, ну эти тоже 5 дней, говорят, но ну, это же, опять-таки, то, что возможности они уходят, то есть и, и надо быть постоянно в фокусе внимания, надо постоянно быть в этом общении, в этом, скажем так, э, в этом круге людей общения, это просто супер. Я вас благодарю, что вы так объединяете людей. Э, то, что вы мне тогда дали слово, я выступал с 8 правилами частного инвестора, это для меня это просто, честно сказать, я это еще встретил. молодец, вообще, просто супер. Честно сказать, я эту встречу еще не смотрел. Мне, мне почему-то как-то себя даже... как-то смотреть не хочется, блин. Вот. Я я... Ты будешь собой гордиться, это здорово. Жена мне говорит, вебинары по маркетингу не могла вообще смотреть. То есть я первого вебинара вела по маркетингу компании, три вебинара. И я их долгое время потом не могла пересмотреть. Однако позже пересмотря, такая, о, оказывается, нормально. И это, кстати, тоже, если бы я не получила тогда этот опыт, ну, сегодня бы мы с вами не разговаривали. Но на самом деле карантин, он очень-очень, и ему тоже за это благодарность, да, очень поспособствовал. Мы раньше начали вебинары, чем карантин. Однако это было еще и об интуиции, о том, что если что-то там, вот как звоночек звонит, да, и говорит, сделай, сделай, сделай, обязательно нужно это делать. И то, что вы сегодня с нами, и проходите уже ваш первый опыт вот, открытого общения да, в сети, то есть оказывается, ну вот у меня честно ощущение, что мы с вами, правда, сидим где-то, в одной комнате на диванчике, да, вот нет вот этого там, кажется, где-то там у каждого в гостях, да, вот, и это супер. И Правда, по странам это супер, вот мы с Ольгой выписывали количество стран у нас, Ольга, у тебя где-то есть? Да, я где-то, я где-то, то еще есть из других стран, мы тоже будем благодарны, если вы скажете, из каких, нам даже интересно. Из тех, которые мы вспомнили, Германия, Беларусь, Англия, США, Франция, Россия, Эстония, Казахстан, Молдова, Польша, Украина, Узбекистан, Латвия. Если чью-то страну не назвала, присоединяйтесь. Ну, вроде все. Инга, Инга что-то говорит. Скажите. Микрофончик у вас. Микрофончик включите. вам нас вам, вернее, вас нам... Извините, что я вроде назвала? Я в Дублина, с Ирландии. О, вот. видите, как здорово, Ирландия. Ну, я с Латвии, если честно. Я просто на данный момент уже многие годы здесь живу. Через пару месяцев собираюсь домой. Если честно, мне ваши посиделки очень нравятся. Я иногда пользуюсь рабочим служебным служебное положение, просто ложу наушники на работе и просто слушаю вас. Я на работе не могу открывать камеру, мне просто нету времени. Я довольно занята, я должна работать, да? Но я рада, что я могу слушать. Если честно, мне очень нравится, когда вы рассказываете, что, как, какие новости. Благодаря вам мы немножко все-таки на шаг впереди, что мы знаем все хорошие новости, что у нас происходит. Даже даже какие-то подсказки, что делать, как делать, очень полезные. Так что вы у нас самые-самые крутые. Супер. Молодцы. Я закрываю. Спасибо, до свидания. Благодарим, да, да. В Штат, да, в да в Ифландии, супер. На самом деле, страны странами, самое важное, это люди, да, вот мы каждому из вас тоже благодарны. Кто-то чаще заходит, кто-то реже, но я думаю, что многие из вас нашли какую-то ценность <сёк> в посиделках, потому что мы их делали, старались разными, хотя все по ходу, да, вот чтобы сказать, что мы сразу все продумали нет, <сёк> ничего не сразу не продумали. Было желание, а план подтягивался, скажем так. Я правда очень благодарна еще Владу, да, мужу, потому что именно, ну вот, его еще идея, когда в офисе много действительно очень много проводилось презентаций тренингов, а у меня есть еще такое. Внутреннее состояние я дважды не люблю повторять одно и то же. У меня не получается даже. Я стараюсь и стараюсь по-разному, и как бы подход разный, и вообще разный. Он говорит, такие классные темы, давай записывать. Я говорю, нет, нет, запись это кто-то будет видеть. Нет, нет, вообще категорически нет. И уже только после того, как стали пробуксовывать, потому что ну, нельзя 24 часа в сутках говорить каждый день. И вот поэтому и Вить такой был в начале, да? потому что нагрузка была, ну, правда, очень большая. Я говорю, да, все, хорошо, мы записываем видео, записываем видео. И когда, я помню эту реакцию офиса, когда мы заходим вместе, Влад идет со штативом, и с... все понимают, что сейчас что-то будет, и будет запись. И потом эту запись можно будет взять и как инструмент кому-то дать. И вот это тоже поспособствовало очень сильно тому, что мы вообще вышли в эфир. Видите, сколько страхов было у нас, ну правда, очень сильная борьба была такая внутренняя для того, чтобы вообще все это было реально. Мы вас понимаем поэтому, да? Все перешлось переступить, преодолеть. Да, друзья, и на самом деле вот э, тоже хотелось, ну скажу так, вот э, хотелось тоже от вас э, реакции, да, вот э, хотелось ваших вопросов, мы, к счастью, их получили. Мы видим ваши лица, потому что вначале многие боялись, вообще просто боялись выходить в эфир, иногда просто просили, выходите, пожалуйста, выходите. Но сегодня для многих из вас это так вот легко, и это правда очень-очень радует. Я сделала скриншот на, наверное, не предпоследних, да, перед этими, 98-й, когда человек даже уснул под наши посиделки. Так сладко спит, но телефон продолжает транслировать. 19 да, ему посиделки, я сохранила на память, думаю, вот, под посиделки можно и спать, оказывается, не только общаться, как колыбельная тоже работает. Так необычный ракурс такой был, из юмора, да? Да, друзья, поделитесь, пожалуйста, какие вот э, из наших встреч для вас были важны? Какие бы вы, возможно, хотели повторить? То есть, э, возможно, какие-то научились чему-то новому, да, вот, э, потому что мы тоже многому новому учились в процессе. Не, мне понравились 98-е посиделки. Э, именно э, очень интересный продукт, но ну, и все это э, вместе. Э, то есть э, я, я, я этим хочу как бы заниматься. У меня, э, у меня есть дефект речи, э, и... Из-за чего я пришел на посиделки. У меня дефект речи. И в свое время у меня был замечательный спонсор. Не буду говорить то, он сейчас развивает другую компанию. И он за меня все делал. То есть он, он за меня проводил встречи. И у меня, у меня было был и результаты, и да и все. А, по, а когда он ушел в другую компанию развивать, а я, а я в той компании не захотел, Но мы немного там повздорили, у меня ничего страшного. И все время ему не нравилось, что я изобретал велосипед. Ну, и он меня культурно послал. Я столкнулся с тем, что не знаю, что мне делать, как делать. Потому что когда он за меня делал, я ей не беспокоился. А теперь у меня пришлось самому. Я обратился Ой. к вам за, за, пом за помощью, э, вернее, как за помощью, э, какие вы инструменты даете новичкам? Вы пригласили меня на посиделки, и после этого я все время. Э, э, ну, несколько штук только пропустил, потому что интернета не было или на даче был Милетина. И сейчас я начинаю самостоятельно проводить встречи. Как оно получается, не получается. Я просто не останавливаюсь. Очень понравился субботний тренер э, Хавратова. Да, я я, запомнилась эта фраза. Кто много учится, много знает. Кто, кто много дел, дел, делает, много умеет. А, а лишь тот, кто принимает решения, добивается успеха. Вот поэтому я принял решение не останавливаться, то есть пусть мне отказывают, пусть у меня, у меня мало что получается, но я верю, что оно у меня получится когда-то. Э, месяц назад, э, если я с одним-двумя человеками в соцсетях переписался. То есть он мне ответил, я ему. И все, и на этом закончилось наше общение. То есть сейчас я начинаю общаться с людьми, они мне отвечают, я им делаю предложение. Учусь, может, тоже изобретаю велосипед, по-своему, но, но только по, по, по той методике, которую ну, вся система по, по, приглашений, так, в общем, 7 пунктов, которые Саша Вершинин когда-то проводил тренинг. Вот я по, по этой методике теперь по, пытаюсь проводить. Молодец, Евгений. Вы, наверное, не изобретаете велосипед, а я бы сказала, седло под себя, знаете, подкрутили руль, высоту отрегулировали, потому что должно быть комфортно на этом велике именно вам. Ну, а, а, Саша, а воспринимал это за, за велосипед. Поэтому на меня. он Человек с Дальнего Востока резкий. Йоги не, <смех> не хотел а, чтобы... Хорошо, да, вот каждый имеет право на свой выбор, но самое главное, что вы делаете свой выбор. И вы знаете, меня очень впечатлило в свое время, когда начали говорить о людях, которые не слышат, да, вот и то, что на сегодняшний день в Италии более пяти тысяч партнеров неслышащих, да, вот сегодня вошло в Эварич, благодаря тому, что кто-то не постеснялся именно понимаете вот не постеснялся а поделился этой ценной информацией э, через соцсети через возможно какое-то свое сообщество поделился с людьми и это пошло пошло дальше и соответственно сегодня 5000 человек э, уже э, вот у тех людей которым не всегда легко найти работу и так далее но они сегодня полноценно делают бизнес в этой компании. И вот когда я смотрела их вебинары, это настолько впечатляло вот это вот самодостаточность, да, вот, вот это состояние того, что люди а, дают эту возможность делиться и получают от этого удовольствие. При этом они сегодня себя обеспечивают. А, я на самом деле восхищаюсь, поэтому каждый человек, который делится информацией, иногда нам кажется, что если мы не делимся с кем-то, вот может ему не надо или ему не надо или ей не надо да вот кому-то там но на самом деле это шанс и для многих из нас я думаю что если бы мы не поделились с кем-то кто-то бы лишился шанса я думаю что вы бы не хотели быть в рядах тех кого лишили этого шанса да вот в какой-то из цепочки людей которые не поделились поэтому вы вот помните об этом и Делитесь, делитесь этим шансом и помните о том, что, знаете, кто-то думает, ну вот кто-то же лучше рассказывает презентацию, или там лучше, чем я, или еще что-то. Никто не может быть лучше, чем вы для кого-то, то есть кто-то придет на одного человека, кто-то придет на другого человека, и, возможно, именно на вас, не на кого-то другого, а только на вас придет именно тот человек, которому вы предложите этот бизнес, кто бы ему до этого его ну, не предлагал. И это тоже важно, потому что вы личность, именно вы можете дать этому человеку то сопровождение, ту информацию, так дать информацию, чтобы он услышал именно вас. Да, Вячеслав? Добрый вечер. Добрый На самом вечер. деле я начал посещать вашу компанию, ваши посиделки, ведь средины прошлого года. Вы знаете, есть много спикеров, которые доносят информацию, ну как преподаватели. Все мы знаем в школе, кто-то читает какие-то лекции, какие-то предметы читает, кто-то хорошо читает, кто-то плохо читает. В нашей компании тоже же, ведь мы слушаем в основном классику, да, вот классическое изложение предметов. Вы очень удачно избрали формат общения и формат ну, донесения, либо корректировки той классической информации, которую нам преподносят наши старшие, старшие товарищи. Вот. И, а еще, когда происходят какие-то дебаты, какие-то реплики, какие-то вопросы и ответы, на самом деле это очень помогает, ведь, ну, возьмем так, Андрей Федорович и Мария, они вынуждены или ограничены во времени, и им нужно донести да. весь объем информации, которая запланирована на конкретную лекцию. А здесь кто-то, не все же могут переспросить, кто-то стесняется переспросить. Не на все вопросы есть ответы, а здесь в более узком кругу, Происходит так называемый разбор полетов. И я, даже у меня мелькала мысль предложить вам посиделки переименовать в разбор полетов. Ну почему? Посиделки, ну как бы вот посиделки, да, это более какое-то девичье, женское такое название. А вот в нашей компании достаточно много мужчин, и которые, может быть, ну что за посиделки, пошел на посиделки, да. А вот разбор полетов, это сразу же поднимает, там крылья поднимаются где-то. Ну и, а, а как и того, так получается то же самое, донесение, более удобное донесение информации, более удобное получение… Мужчина присоединяется сразу, Вячеслав, не надо делиться всеми секретами, давайте это будет чисто мужская встреча. А девчонки после подтягиваются. Владислав, организовывать а, будет новый как... вебинар по разбору полетов. Конкуренты будут? Владислав, а вы уверены, что нам в чистом мужском кругу будет настолько комфортно, как э, вот в таком кругу? Не, мужчины начнут, а все остальные потом. Замечательная идея. Давайте ее реализовывать. Знаю, Владислав, я уверена, что... Идете по... Вы, оглядываетесь. Вы же оглядываетесь не на мужчин, правда? Вячеслав, уже запатентовано, это ваша идея, давайте ее реализовывать. Вам недорого это обойдется. Истинная одессит, да. Мы, мы договоримся либо же на кружке, либо ЕНТБшки. ну вот Это уже отдельный разговор, сейчас мы будем это обсуждать. Подождем, когда удобный курс будет взаимодействовать. Супер, да. Так что объявляем этот конкурс голосования за изменение нет, нет, нашего нет, нет, названия. Это немножко было отвлечение, такое лирическое отступление, скорее всего. Но на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, вы очень удачный формат выбрали. Формат, формат донесения информации. Не, не классика, когда стоит учиха, либо преподаватель и читает читает читает читает но они все кто-то понимает кто-то не понимает тот -то отвлекается кто-то еще что-то там под партой делает а здесь вот приходят те кто не под партой те кто хотят уточнить а что же я не дослышал что я не допонял вот мне так кажется. супер и на самом деле мы тоже хотим сказать что мы очень будем рады если вы тоже будете то есть если у вас есть о чем поделиться, да, вот такой вот информации, которую, возможно, вы бы хотели поделиться и рассмотреть это ну, тоже с разных ракурсов, потому что, да, вот мы стараемся дать это не, ну, не с учительской точки зрения, а с такой, чтобы это было понятно, да, хотя иногда это бывает и такие вот, ну, серьезные какие-то обучающие вещи, которые кому-то заходят, кому-то нет, но, но мне кажется, что очень важно сегодня для обучение. И мы очень рады, что в свое время, да, вот мы провели, к нам пришли, например, Ольга Преображенская, да, вот давала по социальным сетям. Я помню тему, мне она достаточно понравилась, и для общего развития это очень полезная тема, как вести соцсети, да, вот. Uh, тоже к нам приходили uh, и специалисты, допустим, по цифровым гарантиям, да, по дата майнингу приходили. Мы с Ольгой проводили отдельно вебинар по Югейну. Uh, я благодарна тем, кто делился вот, по бирже, потому что я в этом и Ольга не спецы, да, вот но для нас очень важно, что сегодня есть множество партнеров, которые знают ну, вот, разные нюансы, являются специалистами. Да, вот, каких-то своих областях, нишах, и могут быть полезны для всего сообщества, делясь какой-то вот ценной информацией, донеся. Да, вот даже вот сейчас, если рассмотрим, очень скоро будут стартовать юридические, юридический полис, да, вот, и я думаю, что для кого-то это тоже, если рассмотреть с разных сторон, как он может быть важен, да, вот, возможно, те же юристы, кто сегодня с образованием или еще кто-то, Будет открывать эти грани, да, та же биржа, как грань, те же э, криптонаправления, как грань. То есть это все очень такие моменты, которых мы тоже, как говорят, ищем таланты и будем рады видеть на нашей э, платформе э, посиделки, потому что это тоже важно, и мы будем рады, если эти знания э, будут полезны для каждого из наших партнеров, находящихся в сообществе Варич. Да, если откровенно, я тоже для себя делю вот выступающих, ну, условно, на две категории. Первая это категория вот, спикер или лектор, вот Вячеслав, да, как говорит, вот, это пример. Есть у нас так на Украине говорят, там, я прокукарекал, а там хоть не расцветай, да? То есть главное, что я прокукарекал. Вот. А есть те лидеры, которые действительно дают информацию с целью донести целью, чтобы понятно было. И пока непонятно смысл, ну вот этой встречи не достигнут, согласны? Иначе, ну каждый, это то же самое, что на иностранном языке. Ты зашел, послушал, вроде был интонации где-то даже понятно были, да? Вот еще что-то. Ну дальше что? Вот вот это из этой серии. Поэтому действительно наш формат это возможность общения, общение такого, которое дает результат. И это важно. Иногда это даже просто, знаете, вот высказаться людям, да, да вот накипевшее какое-то, наболевшее. У нас за этот год и три месяца примерно столько событий прошло вообще Это Если оценить вот одна стратегия, потом новые продукты, потом другая стратегия, блокчейн один чего стоил. Мы когда с партнерами общаемся, сейчас уже по телефону ты даешь сопровождение да, об этом. Ну, конечно, говорит, тебе легко это все там говорить. Ну, искали крипто-юниты. Я говорю, почему? Ну, ты же там вот опыт. Я говорю, какой опыт, это моя первая компания. Ну, это здесь ты первый раз. Я говорю, нет, это в жизни первый раз. Это точно такой же первый блокчейн, новый, как вот впервые в жизни, как и у всех. Ну, большинства, может быть, не у всех, потому что разные, как бы, да, люди есть. Это кошельки у всех уже, может быть, там, до этого у кого-то были. Есть разные варианты. Но сейчас, да, сейчас уже, потому что ты так 10, 10 сопровождений, 100, 100 сопровождений сделал, конечно, ты уже будешь знать, да? Поэтому команда дрессирует тоже хорошо навыки. Все в это Обязывает знать, даже если не знаешь, обязывает знать. Да, любой вопрос требует ответа, поэтому хочешь не хочешь, надо выяснить. И откровенно у нас как бы рядом... Ну, Как-то так получалось, не было партнера, вот когда у меня Влад во многих сетевых компаниях, у меня гораздо меньше этот опыт, хотя он многолетний, но компании мне хватит одной руки для того, чтобы посчитать вот те компании, в которых именно я участвовала. Так вот, не было рядом такого партнера, чтобы вот на кого-то так можно было, знаете, положиться, вот как, как вот говорил Евгений, да, он свеч провел, еще что-то сделал самим было таким быть активными соответственно для своих партнеров быть уже спонсорами до да, информационными поддержкой и вообще ну наверное в этом тоже один из секретов то есть лидерство в том чтобы иногда вот мы тоже слышим о том и знаем что множество партнеров сегодня осталось без спонсорской поддержки однако ну одна один из инструментов для вас да это посиделки это быть в курсе да в том числе обязательно все равно важно смотреть вебинары Марии Антоненко, потому что она дает свежие такие вот новости и хотя бы одну итоговую встречу. Ну, если получается, есть возможность быть на двух, то это вообще великолепно. То есть, и тогда я уверена, что это вполне достаточно для того, чтобы понимать бизнес и его развивать. Конечно, есть более глубокие темы, когда есть опыт или нет опыта, но вы знаете, самое важное, он нарабатывается. То есть это желание, да, вот и э, поддержка, и знания, они придут в опыте. Главное ⁇ это желание. Я еще это... хочу обратиться к тем людям, которые, к сожалению, мне не удается вас перевести, что-то с вашими устройствами. У нас несколько человек, которых ну, не удалось. Я уже несколько раз попытку сделала. Да, Но если вы к нам не попали, он. это не по нашей вине. Это что-то <с, с вашей техникой. Александр, вы у нас один из, как это сказать, постоянных присутствующих. Участников. Да, ваши афоризмы тоже очень часто сглаживают. Я про гири да. так долго потом смеялась сама себе. Думаю, вот как здорово попало. Пилим мы их и пилим. А, пилим, пилим. Вы если есть о чем? Ой, я не знаю. Я вот как-то ходил по интернету, смотрю, приглашение там куда-то есть. Это где-то в июне, по-моему, было того года. Но ну, думаю, а опчув мне зайти. Я а вдруг женщина такая чердешная, мягкая. Да. И вот получилось, что не одна целых две. Из такой компании замечательной думаю и мне не войти вот ну что вот, видишь так и узнаем откуда люди узнали да, Вячеслав, да видите ваша фраза насчет того на кого оглядываешься да сразу срабатывает да, да. вот ну и замечательно мне понравилась особенный стиль метод вашей работы тандемчик такой одна начинает другая продолжает а третья ну или там кто-нибудь еще вот как, например, Гузель у нас такая замечательная, распрекрасная женщина с такими замечательными губами. Да, да кратко. Любитель женщин. Нет, ну я почему так иногда вставляю такие вещи? Ну, без них как-то было бы скучно, потому что ага. я работал, служил в таких структурах, что если бы не было у нас вот этого чувства юмора, то я бы до этих лет не дожил. Понимаете? Поэтому, когда уместная там шутка, или неуместная, но такая армейская, когда человек сначала думает, а потом через час начинает хохотать. Это тоже хорошо. Молодцы, молодцы. Как бы, я вот помню, как говорил Леонид Ильич Брежнев, наш дорогой и любимый, "Правильная правильной дорогой идете, товарищи. Молодцы. А я эту фразу приписывала другому человеку. Нет, это... Ну, это, может быть, и Ленин говорил, или еще кто-то. Я, я, я неоднократно говорил. Когда идет штука. Там ты пошли кочевать, да. Говорил. Было дело. Слышали, слышали, да? За, за 30 лет службы я такого наговорил. Извините меня. Я могу в любой аудитории, на любую тему, без подготовки, сделать доклад. Коротенько, минут на 40, Или 40. Отлично, друзья. Ну что, мы уже почти час в эфире. Давайте еще вот, если у кого-то есть несколько слов, мы будем рады, если вы поделитесь. Кто-то есть, кто еще давайте, хочет? Давайте сказать? я скажу. Да, Танюш. Ребята, я прошу прощения, я не могу видеокамеру включить, поэтому я сегодня без видео. Сейчас одну секундочку. У меня есть что сказать, час. Пока Танюша готовится, я хочу дополнить, что да, у нас уже Сейчас, несколько да, дверь закрыла. Несколько а, дверь... не было такого живого общения, поэтому следующая неделя – это точно оно. Да, я могу говорить, а, Да, да, я молчу. Я хочу сказать, вот Клавдия спрашивала, какая тема для вас за все время посиделок была наиболее… Значительно или важной, да? а я бы хотела сказать следующее. Каждая посиделка – это каждая новая тема, которая заставляет тебя интересоваться и погружаться в глубины. Я хочу сказать, что благодаря этим посиделкам, вы знаете, настолько увлеклась экономикой, настолько начала изучать темы, которые сопутствуют нашим, что я скажу честно, человек с филологическим образованием, я бы никогда в жизни не подумала, что настолько, настолько вы, Оля и Клавдия, настолько вы можете людей заряжать на действия. Эти действия приводят рано или поздно к результатам. И вот за этот год всего-навсего, вот я сегодня говорила, всего-навсего, казалось бы, 100 посиделок. Но я могу о себе сказать и смотрю по многим нашим партнерам. Насколько мы выросли в тех знаниях, которые когда-то нам казались вообще из серии заоблачных которые боялись вообще к этой теме прикасаться, блокчейн, криптовалюта, как это работает, криптоэкономика. Казалось бы, слова настолько серьезные, и многие как только слышат, бегут и боятся даже услышать. Но вот стоит только зацепиться слово за слово, тема пошло-поехало, плюс ваш позитивный заряд. Плюс наша уже сплоченная дружная команда, которая вот здесь на посиделке. Я скажу честно, я вот просто скучаю за общением с каждым из вас и вместе со всеми взятыми. Вы понимаете, вот серьезно, раньше у нас там два раза в неделю было, сейчас один раз в неделю. Ну, где-то сейчас лето, где-то, может быть, пропустишь. Но грустно, скучно без вас, без общения с такими грамотными позитивно заряженными и успешными лидерами и людьми поздравляю всех вас поздравляю всех нас благодарю очень благодарю за то что вы есть в нашей жизни а мы есть у вас вот это я сказанула молодец спасибо большое а, на самом деле, да, очень благодарим, и каждого-каждого, кто вообще присутствует, и кто смотрит посиделки в записи, для кого а, хотя бы что-то да, вот помогло изменить или какой-то инсайт получен, мы тоже очень рады творить для вас, и каждый из и тех, кто сегодня приходит, и вообще приходит на посиделки и задает вопросы или чем-то делится, тоже вот вы вносите вклад в общем каждый из нас вносит вклад в в общее развитие фонда, в общее развитие тех людей, которые это слышат. То есть это не только мы с Ольгой, да, вот это каждый из нас. Вопросы, да. в ответах, в рекомендациях, во всем. То есть это вот такой вот пазлик. И да. хотим еще поделиться одной информацией, которая будет завтра, да завтра в 4 14... можно я хочу дополнить по поводу чтобы мы не перескакивали потом с темы. вы знаете за последние два дня почему-то так получилось что два разных человека сказали одну и ту же мысль получилось так что там работа была с определенная с блокчейном и ну, не знаю какое количество раз подряд мы созванивались вот люди которые ну мы не плотно общаемся но мы созванивались и в конце, вот когда уже там доделывали это все до итога какого-то правильного, прозвучала мысль, ничего, что я, мол, так часто звоню и там вот выясняю, то есть много раз за вечер там или за день мы пообщались. Я говорю, ну это же дело, его надо закончить и сделать. Но вопрос, почему у меня сегодня возник, да, вот те люди, которые, как Танюша сказала, сейчас потребность в общении, вы представляете, как на нас наложил отпечаток этот карантин и вообще да, обстановка? Мы стесняемся два-три ну, раза подряд позвонить. Это же о чем-то говорит. Поэтому коллектив, который может быть вот в открытом, таком душевном, позитивном пространстве, это круто. Приглашайте, кому, у кого есть потребность в таком общении, Подключайтесь, потому что, оказывается, эта потребность не только не ушла, она, наверное, даже более остро ощущается. Вот вот прям я, я от двух разных человек получила такой сигнал, думаю, да, это о многом. Именно тоже это была одна из причин, почему мы их делали, потому что, правда, многим не хватает вот этого такого живого общения, не просто присутствие за кадром, да, а эффекта присутствия, ну, вот, скажем, в этой комнате, да, общения с этими людьми и возможности это сделать, возможности задать вопрос, возможности выйти камерой, возможно, возможность получить ответ, возможность быть вообще в этом кругу людей. Это на самом деле, я уверена, что для многих людей ценно именно вот эта возможность не только смотреть вебинары но и быть частью вот этих встреч, таких вот живых, и ну, мне кажется, теплых, потому что мы точно стараемся их сделать такими душевными и социальными. То есть, такой социальный проект, да, в том числе. И завтра мы, то есть мы с Ольгой тоже стараемся делать некоторые встречи на Фейсбуке. И завтра мы тоже, то есть, такие образовательные больше вещи, хотя тоже могут быть в интерактиве, мы будем благодарны за вопросы. Если у вас есть люди, которые хотели бы больше узнать о блокчейне, о цифровых гарантиях, немножечко, о том, что такое смарт-контракты, о том, что такое security токен, да, вот и о том, как. Брать, не брать кредиты, да, и не только хотя о кредитах мы чуть-чуть будем говорить, больше будем говорить именно о цифровых гарантиях и о их возможностях, но немножечко такую вводную часть, потому что все сразу не поместится. Такую вводную часть сделаем, будет потом еще продолжение подобной встречи. И, uh, напоминаю, с одной стороны, мы будем рады, если вы придете, если вы пригласите ваших знакомых. Встреча состоится в 14.00 по Киеву и Москве. На uh, моем фейсбуке Клавдия Пивнева, на Ольге нам тоже будет идти uh, обязательно Ольга Сколебов. И uh, что тоже важно, смотрите, мы вот этим всем хотим просто вам показать пример, как так можно делать, потому что когда э, вы не только смотрите, когда вы пробуете, вот мне очень понравилось Евгений, то, что вы говорите, что вы сейчас проводите встречи, вы стараетесь, и вы нарабатываете свой опыт. Поверьте, нам тоже было страшно выходить, и кто-то тоже там писал, да как вы выглядите-то, вы вообще там не формат или еще что-то. Но вот самое главное, что э, в какой-то момент... Я не помню такого! Не писали. Все, все плохое, это вот да? Ну, да? ты знаешь, потом эти же люди они начали проводить. тоже хорошо, потому что, ну, значит, побудили, да, вот как бы даже такой формой. Это к тому, что мы показываем всего лишь, ну, в какой-то степени задаем тон, да, вот как пройти туда, как сделать это. Вы можете повторять это то, что у Вячеслава появилась идея, да, вот разбор полетов, он же может тоже в свою аудиторию вот делать такую э, встречу и приглашать своих партнеров, и для кого-то это будет прям тоже так весьма ценно, поэтому зафиксируйте эту идею, не отгоняйте ее далеко, а наоборот, развитие и реализуйте, вот вы увидите, насколько это будет круто. Я уверена, что многие партнеры со временем скажут вам за это благодарность. И я думаю, что у многих из тех людей, которые начнут повторять подобное, да, вот и свои встречи такие живые проводить, это тоже даст очень крутой результат. Мы всех очень благодарим, мы очень благодарим руководство компании за такую великолепную компанию, в которой есть только всего, <смех>, которое позволяет нам э, разбирать это по таким маленьким пазликам и доносить вам, показывать этот такой вот, не знаю, самоцвет, наверное, какой-то вот э, великолепная компания с великолепными возможностями, и э, я очень благодарна, что могу творить именно в ней и создавать здесь команду находиться в кругу единомышленников, создавать капитал и, вы знаете, тоже воплощать идею Нейми, потому что когда со временем смотришь, как это постепенно реализуется, и как каждое направление начинает запускаться, что-то в нем происходит, и понимаешь, а вот еще что-то, там, завод запустили, ресторан открыли, тоже сейчас SkyWay переходит на 14,5 этап, скоро на 15, да, вот запускает проекты. И понимаешь, что ты творишь, э, и это очень круто. Давайте ее творить вместе, и тогда мы, правда, сила и очень классно. Еще хочу дополнить, что до 4 числа, до 4 числа открыт, э, открыта ссылка. Который делился Андрей Федорович Хавратов на вебинар Магии успеха. И э, у нас есть возможность поделиться постом. Я тоже хочу написать пост, обязательно об этом. Мне очень-очень понравился этот вебинар. Я очень благодарна Андрею Федоровичу Хавратову за этот вебинар магии успеха, правда, шикарный. И я уверена, что если вы поделитесь и с партнерами, и с некоторыми людьми, вот даже просто прочувствовать, как будто вы дарите этот подарок. И скажите, посмотри, возможно, это то, что изменит твою жизнь. И я уверена, что для очень хорошего процента людей, которые получат этот вебинар, тушат его, выделят это время, он может изменить через, допустим, год или через полгода. Кто-то выйдет и скажет, а вот я получил этот вебинар, и благодаря нему моя жизнь изменилась, да, вот и э, надеюсь, что тоже для кого-то кто-то пришел на посиделки, что-то услышал или услышит еще, и тоже его жизнь изменится. А возможно, кто-то придет на ваши встречи, увидит именно ваши сообщения или ваше видео, которое вы запишете благодаря тому, что решитесь, и это тоже изменит жизнь, чего всем очень желаю, э, огромная всем благодарность и до новых встреч. Следующая встреча, кстати, вот, э, будет у нас понедельник. Понедельник. Это у нас Ольга, какое число? Кто подскажет понедельник? У нас какое число? Это у нас Седьмое. сегодня. Седьмое. Да, минус. Седьмое, да. То есть следующую встречу мы планируем в понедельник, 7 числа. Будем стараться посиделки вообще переносить на понедельник. Как раз у нас пройдет на выходных итоговая встреча. Я думаю, точно будет что обсудить, возможно, у вас будет куча вагон и маленькая дележка вопросов, мы их ждем обязательно, э, на следующей встрече не планируем никаких тем, кроме ответов на накопившиеся вопросы, хотим с вами пообщаться. Очень-очень благодарим. Понедельник тоже по запросу, потому что очень многие почему-то вот остановились в памяти понедельник и говорят, вторник ваш пропустили. Так как-то мало прижился, получилось, поэтому сдвигаемся на лето, на понедельник. Ура! Будем позитивно начинать неделю. Да. да, да. Хорошо, друзья, я тоже хочу сказать всем большое благодарю за то, что мы являемся частью этого хорошего, красивого такого падла. И давайте стараться, чтобы наша... Общая картина была всегда теплая, красивая, поддерживающая друг друга и самое главное несущая нам успех. Девочки, да, дорогие. Дорогие. Да. Добрый вечер. Добрый. Я на улице, просто я это, вот эта магия успеха пропустила по каким-то причинам, и потом я хотела, это там ограничили уже доступ. В общем, как, где можно увидеть Maybe вебинар? Есть, есть ссылка в нашем чате, друзья, там нет записи как таковой, чтобы вот, ну, искать именно запись. еще посылки по да? на YouTube, да, посиделка, ну, можно продублировать будет. А, как, ну, там ограничение если там, наверное, доступа Еще нет. несколько дней До 4 числа, обратите а, внимание, эту посмотреть? запись можно просмотреть да. и дать своим друзьям, знакомым, партнерам до Хорошо. 4 числа она будет в открытом доступе. Поэтому я вам очень благодарна. благодарна, спасибо. Знаете, я что хотела от себя э, добавить, я вообще много раз, э, когда... У нас э, в офисе очень далеко живу я, и меня устраивала посиделка. <сил> Последние многие это, новости, многие эти, я услышала э, посиделки, и поэтому за это благодарна вам, очень спасибо. И я очень как-то уже всех на лица знаю и с раз, разных стран, да, и мне очень... Э, думаю, вот наша команда. Но при встрече Страшно. будем э, узнавать друг друга, да, да, как родные станем. Я, это будет уже ходохолоса в октябре, да, наверное, это в Дубае, если мы поедем на вот это, в Дуба, я думаю, в, в октябре в этом году. Да, я на, думаю, что да? скоро объявят, где будет. А да, мы что? хотим, что мы 20 хотим. 2020, может быть. Если где-нибудь где еще раз, как в Индии, будет это самое. Естественно, это будет вообще радостная встреча, думаю. я уже об этом подумала, как мы можем увидеться уже, да, вот воочию. Сразу узнаем друг друга, будем обниматься. Вот это моменты, я жду. Ну, вот говорят, что вирус будет очень страшный. Как раз осенью, зимой вспышки, так что. Ну, дай бог, уже будет лучше. У нас очень много людей уже переболело, давайте вакцинируется, будем. так что я думаю, что все будет уже плюс. Так, а, еще про, про вакцинацию, давайте не будем вакцинироваться. Не будем. Да? Так, друзья. Мы просто мы... говорим о том, что мы осенью хотим встретиться, мы не будем об этом говорить. Все, друзья. До новых встреч. А про магию успеха еще хотела узнать. кто приобретал магию успеха, у нас не будет этой записи, или это как вообще ни у кого-нибудь? Это был открытый вебинар для агентов и агентов плюс. Но на самом деле Андрей Федорович Хавратор сделал. Шикарный подарок, он дал возможность людям поделиться этим вебинаром. И те, у кого есть ссылки, обязательно сделайте это, поделитесь, дайте людям возможности. Потому что я, правда, я в восторге от этого вебинара и очень рекомендую, уверена, что у многих людей будут инсайты, да, вот какие-то переосознания. Поэтому давайте делиться этой записью не только с партнерами, но и с новыми людьми. Вот. А вот если есть. По сделке она точно есть. Вы там. Нет, я да. сейчас продублирую. Поэтому посмотрите. Нет, еще раз, расскажу. пожалуйста. Да. До спасибо. понедельника. И до завтра. У кого да, будет возможность, завтра тема цифровые гарантии. И это точно не о кредитах. Всем пока. Да. да пока-пока. Пока-пока. До свидания. До свидания. Да. Ну, так непонятно. Те, кто были по свидетелю. Как бы,